10 архитектурных чудес древнего мира. Как известно, в список самых прославленных древних достопримечательностей античной культуры входит всего 7 чудес, но мы набрали смелости и включили в него еще 3 сооружения, которые, по нашему мнению, достойны вашего внимания. Десятое место. Аджанта. Аджанта или пещера Аджанты. Буддийский храмово-монастырский комплекс, расположенный близ поселка Аджанта. 100 километрах к северо-востоку от города Урангабад, Индия, был обнаружен в 1839 году представляет собой утес в форме подковы, в котором, начиная со второго века до нашей н.э. по v век нашей эры, были высечены 30 пещер с колоннами, статуями Будды и всемирно известными настенными росписями, отражающими жизнь Индии той эпохи. Данная живопись иллюстрирует буддийские легенды и мифы, является не только произведением искусства, но и ценным историческим источником знаний о тех временах. Пятое место Нью-Грэндж Нью-Грэндж – древнее сооружение из огромных каменных глыб. Одна из самых больших и древнейших коридорных гробниц. Высота кургана 13,5 метра, диаметр 85 метров. Древние люди воздвигали его из 200 тысяч тонн камня. Дерево и земли представляет собой большую круглую насыпь внутри, в которой находится 19-метровый каменный коридор, ведущий в погребальную камеру. Входит в список самых таинственных достопримечательностей мира. Восьмое место. Деринкую. Деринкую древний многоуровневый подземный город находящийся под одноименным городом в провинции Невшехир, турция он был построен во втором первом тысячелетии до нашей эры обнаружен 1963 году подземный город достигает глубины 60 метров и в древние времена мог прийти до 20 тысяч человек вместе с продовольствием и домашним скотом здесь люди на протяжении веков скрывались от набегов кочевников и религиозных преследований и прочих опасностей. Хотя подземный город Дринкую был задуман как временное убежище, его масштабы внушительный. Он включает многочисленные винные погреба, конюшни, подвалы, складские помещения, трапезные часовни, многочисленные вентиляционные каналы, а также сложную сеть из туннелей коридоров. Седьмое место. Александрийский маяк. Александрийский маяк построенный по проекту архитектора Тастрата Кницкого приблизительно 279-280 лет до н.э. на острове Форос, недалеко от Александрии в Египте, для того, чтобы корабли могли благополучно миновать рифы на, на пути в Александрийскую бух. По оценкам, его свет был виден на расстоянии 51 километра. Предполагается, что Александрийский маяк высоту составлял около 115-120 метров и в те времена являлся самым высоким зданием в мире. В XIV веке он был полностью уничтожен землетрясением, а на его месте по приказу тогдашнего султана Египта возведена крепость Кайт-Бей, которая сегодня является морским музеем. Шестое место. Колосс Радоский. Колосс Радоский бронзовая статуя древнегреческого бога Солнца, Гелиоса, построенная между 290 280 лет до нашей эры. В гавани портового города Радос, на одноименном острове в Эгейском море в Греции, был возведен по проекту архитектора Хареса, ученика Алисипа, в честь победы жителей Радоса над правителем Кипра. Антигоном первым одноглазым, который вместе с сыном и армией численностью 40 тысяч человек безуспешно осаждали город в 305 году до н.э. Высота статуи около 30 метров. Она стояла на 10-метровом пьедестале и весила по разным оценкам от 30 до 70 тонн. По сравнению с другими чудесами света, колосс-доски прожил недолгую жизнь. Примерно через 50 лет после его создания он был полностью разрушен землетрясением и переплавлен. Пятое место. Мавзолей в Галикарнасе. На пятом месте в списке расположился Мавзолей в Галикарнасе, усыпальница, построенная между 353 и 350 годами до нашей эры в Галикарнасе для царя Кореи Мавсола и его жены-сестры Артемисии III. К строительству и отделке усыпальницы были привлечены известные мастера, среди которых прославленный скульптор Скопас. Громница Мавсола представляла собой величественную и необычную по форме постулку. Стройку, возведенную из кирпича и облицованную изнутри и снаружи белым мрамором мавзолей геликарнасе высотой в 45 метров постоял приблизительно 19 веков но в 13 веке рухнул от сильного землетрясения Четвертое место. Статуя Зевса в Олимпии Статуя Зевса в Олимпии – древнегреческая статуя Зевса, которая находилась в центре храма Зевса в Олимпии на полуострове Пелопоннес. Была воздвинута в V веке до н.э. древнегреческим скульптором и архитектором Фидеем. Статуя бога в высоту достигала 12-13 метров и была выполнена из дерева. На эту деревянную основу с помощью бронзовых и железных гвоздей специальными крючками крепились детали и слоновые кости, золота и драгоценных камней. Обстоятельства возможного разрушения статуи неизвестны. Согласно сведениям византийского историка Георгия Кедрина, ее перевезли в Константинополь, где она сгорела во время пожара в 476 году. Третье место – храм Артемиды Эфеской. Храм Артемиды Эфесской – греческий храм, находящийся в городе Эфес, Малая Азия. Был посвящен Артемиде, греческой богине охоты. Храм, построенный в середине VI века до н.э., представляет собой прямоугольное здание, длиной 105 метров и шириной 51 метр, состоящий из мрамора и дерева, и обнесенный со всех сторон двойным рядом из 127 колонн, высота которых равнялась 18 метров за все свое существование. Он перестраивался три раза, пока 21 июля 356 года до нашей эры не был подожжен гиростратом, жителем Эфеса, мечтавшим прославиться любой ценой место висячие сады семирамиды единственное семи чудес света чье местонахождение не было окончательно установлено предполагается что висячие сады были построены в около 575 лет до нашей эры в древнем городе вавилоне Царем на II для жены Аметис, которая скучала за лесами своей родины, представляет собой пирамиду, состоящую из четырех ярусов платформ, поддерживаемый колоннами высотой до 25 метров. На этих ярусах толстым ковром лежала плодородная земля, куда были высажены семена различных трав, цветов кустарников, деревьев, родом из мидии. Пирамида напоминала лично цветущий зеленый холм. Однако, после того, как в 331 году до н.э. войска Александра, македонского захватили вавилон а сам великий полководец умер город постепенно пришел в упадок сады были заброшены и в конечном счете разрушены первое место пирамида хеопса Пирамида Хеопса – крупнейшая среди египетских пирамид, единственная семи чудес света, сохранившаяся до наших дней, а также одна из самых известных гробниц в мире. Пирамида расположена на западном берегу Нила, в Египте, на плато в Гизе, в непосредственной близости со знаменитым Большим Сфинксом. Львиная доля египтологов считает, что пирамида была построена около двух с половиной тысяч лет до нашей эры и является гробницей египетского фараона 4 династии хуфу Хиопса. считается что она была спроектирована архитектором химионом племянником Хиопса. первоначально пирамида имела высоту 146 метров однако в результате воздействия эрозии сегодня ее высота равняется 138 метров общий вес пирамиды оценивается в около 6,25 миллионов тонн площадь 8 тысяч метров квадратных.